Стоит на базаре, женщина торгует крокодиловыми сумками. Проходит мимо мужчина и говорит, «Почем сумочки-то такие?» Она маленькая, 200 долларов, большая, 50 долларов. «Да как так? Маленькая стоит, дороже большой!» «Из-за чего? Я не пойму!» Она, ну как из-за чего? Именно маленькая, вот эта сумочка, сделана из достоинства крокодила, а при мягком поглаживании превращается в чемодан. Всем приветики! Спасибо большое за поддержку и комментарии. Мне очень приятно, кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей! Хочу поздравить вас с праздником Крещения, пожелать вам счастья, самое главное здоровья, что вас всегда окружали любящие вас родные. Интересно? Кто в проруби нырял, признавайтесь. Честно, нет, я не решилась. Все-таки, может быть, как-то не готова. Но, с другой стороны, я тоже опасаюсь просто вот сесть, пойти, да, и в холодной воде. но хоть говорят, она теплая, я вот как-то не решаюсь. Интересно, кто если нырял, какие ощущения, пишите, не стесняйтесь.